Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Извините, что так поздно, но в связи с сопутствующими событиями, которые произошли на Леоне 2, э, к нам прилетели вары и тут еще куча много событий, но это я расскажу на следующей неделе обо всем. А так, ивенты. Извините, что так поздно. Первый ивент. Сезонный пропуск, пробуждения До плановых технических работ 21 сентября. Начинается новый ивент. Пропуск пробуждения. При достижении каждого уровня сезонного пропуска выдается награда, соответствующая уровню. Очки опыта для получения уровней можно получить, выполняя ежедневные задания и задания сезона. Награды сезонного пропуска делятся на обычные и премиальные. Для активации премиальных наград нужно потратить 1 миллион адены. Даже если премиум награды сезонного пропуска не активированы, за выполнение заданий можно получить обычные награды. А также каждый член клана, который покупает пропуск, дает вам по 1000 энергии НХАСАД на почту. Подарок, пробуждение. До плановых технических работ 21 сентября. В период проведения ивента каждый день 9 часов по почте будут отправляться подарки пробуждения. Награды будут выдаваться только в течение 3 часов, поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. А также не забудьте закрыть ежемесячные временные коллекции. 5% урона от умений и 5% урона от оружия очень хорошие коллекции. В рамках регулярных технических работ 7 сентября, Будут установлены обновления. Добавлено серверная подземелье Остров Пробуждения. Остров Пробуждения Четвертое мировое подземелье, куда попадают игроки с серверов одного мира. То есть с первой по шестую Леону. и также чем-то похоже на Биору. Событие будет проводиться в понедельник и пятницу, с 10 до пол одиннадцатого. Находиться в подземелье можно в течение 30 минут. При этом можно выйти и войти вновь. Все пробужденные боссы появляются одновременно при открытии подземелья. Когда пройдет определенное время, запускается ивент о Монах. Вместе с появлением истинного пробужденного босса, повторно появляются и обычные пробужденные боссы. При победе над пробужденным боссом выдается камень. Пробуждение. При этом окружающие члены клана автоматически получают положительный эффект. Эффекты камней пробуждения складываются. Уровни монстров увеличиваются в зависимости от места. Остров пробуждения юг, центр и север. За уничтожение обычных монстров можно получить много опыта и аден. Дополнительно из побежденных пробужденных боссов выпадает лучшая награда. Камни пробуждения, полученные на острове пробуждения, будут автоматически удалены, когда персонаж покидает остров. Также добавлено пробуждение Полины, где за очки пробуждения вы открываете уровни. Первые три уровня. Первый уровень крит атака плюс 1%, второй уровень весь урон плюс 1 и точность плюс 1. Мы видим три зоны, зеленая, фиолетовая и синяя. Разветвение зон. Я бы не сказал, что надо упираться в какую-то одну зону, потому что вы сами понимаете, чем выше, тем нужно больше золота. Очки начисляются как казино рандомно. Это игра-казино, короче, неважно. Я бы улучшал все уровни постепенно, по возможности, потому что весь урон, крит-атака, урон от оружия, там дальше будет урон от умений. Доп урон крит атака очень хорошо. Как бы мало, но если вы будете постепенно закрывать там весь урон крит атака, оно будет все суммироваться, точность, все будет круто. Упираться в одну ветку из трех представленных не вижу смысла. Способности пробуждения. Для первой активации первого пробуждения увеличение абсолютной точности. Эффект способности. Повышает абсолютную точность, от которой не поможет даже уклонение. Даже в ПВЕ оно должно очень хорошо помочь. Для активации первой способности нужно открыть 10, то есть 2 активации синей, 2 активации фиолетовой и 3 активации зеленой. Или наоборот, там, ну а куда идти, решаете сами. Улучшение. Хранители портала, которые могли возвращать в поселение, были объединены в единую сеть. Теперь с помощью хранителя портала области можно вернуться в поселение каждой из областей по своему выбору. Функция использования приоритета умений улучшена. Функция использования приоритета умений позволяет использовать дальнобойные умения с более высоким приоритетом, чем обычные атаки. Вот это мне очень интересно, потому что я не понял как это работает, но это очень интересно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Вот, как всегда, видите график ивентов. Это на данный момент все ивенты и нововведения, которые я вижу интересными на данный момент. С вами был Розе. Всем до новых встреч.